Многие пары все еще могут держаться вместе, если они оба привносят в отношения доверие, уважение и доброту. Но в других случаях, как бы сильно вы не хотели удержать своего некогда идеального партнера, иногда нужно просто отпустить его. «Я не отпущу Джека». Брух, чтобы помочь вам определить поведение, которое может означать, что пришло время отпустить вашего любимого Джека Доусона. Вот шесть признаков того, что вам следует прекратить отношения. Первый. Вы не доверяете друг другу. Доверие – важная часть любых успешных отношений. Вы и ваш партнер должны строить отношения на доверии наряду с другими важными качествами, такими как доброта и уважение. Если вы не доверяете своему партнеру, как вы можете двигаться вперед как пара? Когда у вас нет доверия к партнеру, вы можете начать сомневаться, действительно ли ваш партнер находится там, где он говорит, когда вас нет рядом. Вам интересно, куда они ходят и что делают? Вы начинаете злиться и подозревать. Это приводит ко все большим и большим ссорам. Второе. Вы больше не нравитесь друг другу. Когда-то у вас был роман, который, как вам казалось, будет длиться веками. А теперь вы с трудом выносите то, как они жуют жвачку. И даже такой пустяк, как то, как они жуют жвачку, превращается в ссору. Скорее всего, эти ссоры из-за мелких раздражителей и надоедливых привычек могут иметь более глубокий смысл. Вы можете ссориться из-за того, как громко ваш партнер жует жвачку, когда вы оба, обнявшись, смотрите фильм. Когда идет такой драматический фильм, как «Титаник», вам нужна тишина. Но на самом деле, возможно, у вас накопился гнев на партнера из-за других вещей, и вы решили выпустить его наружу из-за раздражения по поводу жвачки. Правда в том, что, возможно, в ваших отношениях есть какие-то более глубокие проблемы, которые нужно решить, или вы просто больше не нравитесь друг другу. Спросите себя, что именно мне не нравится в моем партнере. «Нравятся ли они мне вообще?» Если вы и ваш партнер ведете себя отстраненно, грубо, неуважительно или раздражающе по отношению друг к другу, включая хроническое раздражение, то, возможно, вы просто больше не нравитесь друг другу, и пришло время двигаться дальше. Номер три. Они не уважают вас. Уважение является основой хороших, успешных отношений. И если вы не уважаете своего партнера, или если ваш партнер не уважает вас, то пришло время выйти из отношений. Распространенными проявлениями неуважения являются ложь, измена и обзывательство. И мы не имеем в виду использование кличек домашних животных, а именно обзывательство. Вы и ваш партнер не должны оскорблять друг друга и использовать клички, чтобы принизить друг друга. Спросите их, что они чувствуют. Поговорите. Узнайте, что происходит у них в голове. И если они действительно уважают вас, лучше покажите, что уважают. Все, о чем вы просите, это немного уважения. У тебя есть это. Номер четыре. Они эгоистичны и делают все для себя. Это совершенно нормально. Время от времени злорадствовать по поводу своих успехов и ждать похвалы от поддерживающего и любящего партнера. Но если у вашего партнера никогда нет времени на вас в ответ, то это проблема. Если ваш партнер эгоист, у него есть время постоянно говорить только о себе. А как насчет вас? Думаете, Джек на Титанике говорил только о себе, а Роза сидела и слушала? Нет, они говорили о жизни друг друга. Как вы думаете, Джек просто позволил бы Розе утонуть, а плавучую дверь оставил бы себе? Нет, он позволил Розе взять дверь на плаву. Она не могла выдержать их обоих, понятно? Дело в том, что если они все время делают все для себя, не оставляя места для вас, значит пора прекращать отношения. Номер пять. Вы отдалились друг от друга и больше не хотите одного и того же. Если у вас больше нет сильной связи друг с другом и, кроме того, вы больше не хотите одинаковых вещей в жизни, возможно, пришло время двигаться дальше. Люди меняются и растут, и, возможно, вы оба стали другими по сравнению с тем временем, когда вы впервые встретили друг друга. И это нормально, но пришло время оценить, одинаковые ли у вас ценности и цели. Совместимы ли вы оба? Можете ли вы видеть друг друга вместе через 5 лет или через 10 лет? И номер шесть, вы прилагаете все усилия. Возможно, вы не чувствуете той сильной связи, которая когда-то была у вас с вашим партнером. Значит ли это, что вы должны сдаться? На ваш взгляд, никогда. Итак, вы вкладываете в отношения все свои силы. Вы собираетесь спасти ту связь, которая была у вас с партнером, и построить ее снова. Но только вы пытаетесь, и вы пытаетесь слишком сильно, потому что они не помогают. Если вы обнаружили, что ваш партнер просто не заботится о вас настолько, чтобы наладить отношения, значит пришло время двигаться дальше. Вы не должны быть единственным, кто прилагает усилия в отношениях. Как бы вам этого не хотелось, как бы вы не обещали, что не отпустите, спросите себя, что сделала Роза.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 Не забудьте нажать на кнопку подписки, чтобы получить еще больше материалов Немиркин. Супер, спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.